Доброго здравия, друзья! Меня зовут Виталий Шанихин, представитель сообщества «Правовед Сибирь» в Приволжском округе. И сегодня я хочу поблагодарить «Правовед Сибирь» за те знания, которые я получил. Ранее я трудился в сетевых компаниях, и нужны были деньги на закупки, на дегустации, там аренды. Взял кредит. Думал, что прямо сейчас дела пойдут сходу, и я отдам, и расп... ну, расплачусь со всем кредитом. Вот, ну, дела шли постепенно, и чтобы не допускать просрочек, я взял еще один кредит. Ну, тогда я не знал, что кредит не надо платить, и, естественно, вот, единственный выход был это взять еще один кредит. Ну и так постепенно набрал несколько кредитов, пока не перестали давать. А дела все не шли, как вот мне хотелось быть, чтобы они шли. Думал, что вот сейчас прямо пойдет и сразу все кредиты я отдам. Вот. Ну. Но... Видать это было даже хорошо, потому что иначе бы я и не познакомился с провет Сибири. А так я начал уже изучать разную правовую информацию, там что-то находить, что-то отправлять в банк. Вот. Но со временем вышел на правовец Сибири. И в первую очередь я здесь увидел единомышленников. Именно единомышленников с общими целями, ценностями, идеями. А для меня это очень важно и приобрел сразу все документы, которые были, и начал изучать. К тому времени уже суд прошел, уже судебное решение, без меня вынесли, приставом передали. Вот. Но я начал изучать, и на самом деле вот то, что я изучил ранее, я нигде это не встречал, то есть знания настолько ценные, настолько концентрированные, Вся правовая база собрана, все мошеннические схемы, которые, вот, которые банк использует для отъема денег у населения. И коллекторы свою работу делают, вводят людей в заблуждение, запугивают, ну и люди бегут, соответственно, платить в банк, как, собственно, и я в то время. Вот. Ну, изучал, то есть изучал долго сколько нигде ранее не укладывалось вообще в голове. Потому что как может, но ну, вот тем не менее может. И вот это все, да, и стало уже отправлять заявление в банке. То есть здесь собрана вся правовая информация в заявлениях, все правовые знания, доказательная база. И также эти же документы из этого же пакета документов относить в суд. Относил в суд. Ну, на сами судебное заседание не ходил. Не захотел просто терять время, и энергию. Вот, поскольку там происходит зомбирование. Вот. И в канцелярии штампик просто поставили что приняли. Это равнозначно тому, что я их принес на судебное заседание. Ну и все, на моем экземпляре, один экземпляр приняли, ну, в частности, в суд два экземпляра надо, два экземпляра приняли, один экземпляр, мне штампик поставили, что я получил, и все, я спокойно ушел домой. И также приставом экземпляр сдал, на втором поставили штамп, вот, все дела. И вот э, после изучения этой, после того, как я изучил, вот все, что было в документах, которые я приобрел, у меня появилось просто моральное право не платить кредиты. Потому что именно вот это вот все, например, то, что купюры, Наши билеты Банка России деньгами на самом деле не являются, так как на настоящих деньгах должен быть государственный герб, должна быть надпись, что купюра обеспечена. Например, как на купюрах СССР было написано, что билет Государственного банка СССР обеспечен золотом, драгоценными камнями и другими активами Государственного банка. Вот, там еще герб страны был, но на наших билетах Банка России даже и государственного герба нет. Просто если кто думает, что вот эта двуглавая птица это герб Российской Федерации, то просто найдите в интернете, напишите в браузере «Герб Российской Федерации». Вам откроется, и как в школе играют, найди 10 отличий. И вот две картинки почти одинаковые, но отличия есть. Вот также и здесь. Просто найдите отличия. Я уверен, что вы найдете между изображением Герба РФ и билетами Банка России. Вот. Также кредитный договор является векселем ценной бумаги. Но люди, не зная это, отдали в банк ценную бумагу кредитный договор, который, кстати, ценится банком гораздо выше билетов даже Банка России. Так вот, люди отдали этот кредитный договор и потом еще бегают платить, как, собственно, и я, в банк. А на самом деле, после того, как отдали в банк свой кредитный договор вексель ценную бумагу, после этого ну никак вы не должны, поскольку вы отдали в банк гораздо больше, чем банк вам дал вам да вот купюры которые деньгами даже уже из вышесказанного не являются вот и вот это вот все это это дает моральное право вот именно моральное право это очень важно поскольку ну, мы все законопослушные граждане если мы что-то взяли конечно надо отдавать но это если мы взяли, а здесь-то мы не взяли, здесь мы просто обменялись. ну даже если взять, что кредитный договор – это равнозначная ценность, хотя он ценнее, но даже пусть взять, если он равнозначной ценности, вот с той суммой, которую выдали, то мы в банк ничего не должны. Вот, и как мы можем быть что-то должны, когда мы живем на своей территории, в своей стране, самой богатой стране в мире. И как мы можем быть что-то должны, когда все принадлежит народу. И банк нам выдает в кредит наши же собственные деньги. То есть то, что принадлежит каждому человеку по праву от рождения. Ну а цель банков как раз и обирать граждан, людей, отнимать имущество через кредитную систему. Вот. Кто еще не видел лицензию Центрального банка, возьмите выписку из ЕКРю, из Единого государственного реестра юридических лиц. Кстати, если кто не знает, то банк это юридическое лицо. Ну, фирма, компания, бизнес. Вот, из единого государственного реестра юридических лиц на центральный банк рф и посмотрите на что у него выданы лицензии то есть вы там увидите много всего просто очень много но вы не найдете там финансовую деятельность и соответственно вот банки созданы чтобы устраивать геноцид против народа. Ну и вот это вот все, это все просто придает уверенность, уже неважно, что там, кто позвонит, что скажут, что напишут, пришлют. То есть, вот, например, у меня появилась уверенность, что я в банк ничего не должен. Вот. Но помимо правовых знаний по ликвидации кредитов, по избавлению от кредитов, вот в сообществе правовед Сибирь я получил еще много всего. То есть знания получил, которые для меня ценнее, чем вот просто избавление от кредитов. Вот именно, вот честно скажу, что получил знания гораздо ценнее, гораздо ценнее, чем вот просто правовые знания. И вот за что я очень благодарен сообществу Правовед Сибирь, особенно Владимиру Мошкину, основателю и руководителю сообщества Правовед Сибирь. Владимир, спасибо тебе огромное, реально благодарен. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему сообществу. Всегда рады друзьям, всегда рады единомышленникам. Мои контакты вы можете найти под видео. Счастливой вам жизни, всех благ!